Дорогие друзья, уважаемая Людмила Борисовна, впервые в истории современной России установлен памятник одному из самых деятельных и ярких основателей новой страны. Считаю символичным, что памятник Анатолию Александровичу Собчаку открывается именно сегодня, в День России, в День страны, которую он действительно искренне глубоко по-настоящему любил и для которой очень многое сделал в самый тяжелый период ее развития и в сердцах граждан нашей страны он навсегда останется блестящим представителем того поколения политиков которые боролись за создание в россии истинно нового демократического порядка Сила личности Анатолия Александровича и талант просветителя делали его действительно ярким, по-настоящему харизматическим лидером, а его высочайшая образованность и умение настойчиво, последовательно отстаивать свою позицию являли пример подлинного народного депутата. Он выражал идеи, созвучные надеждам и мыслям миллионов людей, и сочетал в себе профессионализм юриста и смелость новатора. Действительно, именно в этот день, ровно 15 лет назад, Анатолий Александрович Собчак стал мэром Петербурга. Он делал все возможное, чтобы вернуть, городу, вернуть город в орбиту политической, экономической, культурной жизни страны, Европы, всего мира. И при этом заботился о сохранении уникального образа и духа Северной Пальмиры. Быть первым всегда трудно, но еще труднее брать на себя ответственность в эпоху перемен, в эпоху преобразования, когда все по-настоящему является новым, когда советоваться не с кем, но и ждать некогда. И Анатолию Александровичу Собчаку приходилось учиться, и ему тоже приходилось учиться, порой на собственном опыте а иногда действительно и на ошибках. Собчак всегда оставался верен себе, своим принципам, и хорошо понимал, что именно имеет цену в нашей жизни. Однако на долю таких таких ярких, неординарных людей обычно и выпадают наибольшие испытания. Он человек, который никогда не шел на компромиссы и, конечно, сталкивался с трудностями и проблемами. К сожалению, Анатолий Александрович Собчак не стал среди таких людей исключением. Дорогие друзья, у Анатолия Александровича было действительно большое сердце, действительно большая душа. Я достаточно долго работал с ним и вспоминаю эти годы совместной работы. Для меня они были очень важными и значимыми. И я тогда еще удивлялся и думал про себя, как же так? Человек старше меня на 15 лет, а по духу по своему, по душе по своей намного моложе, он просто романтик. Это было удивительно. Для меня, во всяком случае, это было действительно удивительно и вызывало восхищение. Он был абсолютно порядочным и глубоко честным человеком. И это тоже не могло не отражаться на его деятельности. И я очень рад, что сегодня присутствую на этом мероприятии, на открытии этого памятника. Уверен, что так же, как и мне, всем тем, кто работал с Анатолием Александровичем Цепчаком, не хватает его. Спасибо вам большое за внимание.